Представляем вашему вниманию крепеж настенный металлический для огнетушителей порошковых OP3. Согласно требованиям пожарной безопасности, огнетушители должны или вешаться на стену с помощью крепежей, или ставиться на пол на специальные подставки. Данный крепеж является настенным и подходит для огнетушителей порошковых OP3. Имеет два отверстия для фиксации и окрашен порошковой краской в красный цвет.